У него длинный период полураспада. И <coughs> считается, что чем больше период полураспада, тем радиоактивный изотоп опаснее. То есть рутений 106, он примерно в 50 раз опаснее, чем радиоактивный изотоп 131 йода. -го